Просто если вы сейчас сидите на стуле и смотрите на свой экран, берите скорее свой йога-коврик или просто можете переходить на пол. Немножко размяться, поменять позу, готовьтесь активничать прямо сейчас и слушать Ларису. Можно делать эти две вещи одновременно. Прямо сейчас с нами на прямой связи Лариса Тисон. Внимание на экран. Все, мы стартуем. Добро пожаловать на экстраординарный форум, онлайн-форум из пустыни в изобилие меня зовут лариса мне 45 лет я проживаю в германии и я являюсь коучем и тренером в сфере фитнеса и питания и я дарю тебе эти солнечные лучи под которыми я сейчас нахожусь и также я дарю тебе от всего сердца мою улыбку почему улыбку потому что мое второе имя это леди смайль ты знаешь я даже когда сплю я улыбаюсь когда-то в детстве я очень часто слышала песню когда такой зверюшка бегал по лесу и пел подари улыбку и улыбка обязательно к тебе вернется и поэтому даже когда бывают моменты где мне на душе может быть не совсем весело я улыбаюсь потому что я знаю что эта улыбка она ко мне вернется и я уверена смотря сейчас в кадр, ну вот сейчас ты улыбнешься мне, и это замечательно, и даже, может быть, если тема у нас сегодня не совсем такая веселая, сорвался, обожрался, а что дальше, я уверена, что ты сейчас для себя возьмешь массу полезной информации сделав определенные исследования в разных странах мира как америка россия германия и также из личного опыта с людьми я вижу что более 90 людей недовольны своим весом из них более 45 женщин которые и имеют замечательный вес думают что у них личный вес лишний вес и это говорит нам о том что более 90 процентов всего населения мира пытается постоянно что-то сделать и привести свое тело на новый уровень или делает какие-то диеты или делает какие-то физические тренировки и ты знаешь в этом процессе срывы неизбежны мы все люди и это нормально что мы делаем ошибки почему происходит срыв срыв это автоматически он происходит автоматически потому что в теле существует дисбаланс как приходит дисбаланс первое это дисбаланс в нашем теле говорит о том что в нашем теле просто не хватает каких-то питательных веществ например у меня был такой пример я в один вечер съела такую, в, в, в Испании есть такая сладость, это, это такие орешки, они залиты белой глазурью. И я в один вечер вот так вот сорвалась и съела кхм, вот, всю вот эту вот шоколадку. Или, например, э, ты целый день ничего не кушал. И приходишь вечером с работы и просто готов съесть пол своего холодильника. В основном я тебе хочу сказать, это или мы очень мало покушали, или же в нашем теле очень мало углеводов и телу нужна энергия, и поэтому мы срываемся. Срыв может также произойти на гормональном уровне, например, такой гормон лептин, если ты не досыпаешь то недостаточно вырабатывается гормона лептина который отвечает за чувство сытости или же э, э, гормон стрессовый гормон кортизол ты долгое время просто находишься в этом стрессовом состоянии и для того чтобы телу переработать этот стресс ему нужна энергия и мы начинаем просто очень много кушать у женщин конечно в определенное время месяца падает женский гормон астроген и тоже может прийти страшный-страшный аппетит. Еще, конечно, есть причина, это эмоциональный дисбаланс, где мы знаем, что есть люди, которые просто ту боль, которые не носят в себе эмоциональную боль, человек просто пытается закушать. И как я уже сказала, срыв происходит, потому что в теле происходит дисбаланс. Что происходит после срыва? В основном. Мы срываемся и потом говорим себе, как я мог, как я мог, ну как я мог такой допустить, да я там вообще такой-такой, да-да-да. Потом приходит чувство вины, и мы себе говорим: мы хотим даже себя наказать за это. Говорим: так, все, с завтрашнего дня я сажаю тебя на диету, ты вообще больше ничего не будешь кушать, ты не будешь кушать сладко. И потом сверху я тебя еще нагружу физической нагрузкой. Я тебе покажу: я тебе хочу сказать, что через такую диету, через такие силовые тренировки, приходит опять. Дисбаланс, приходит опять стресс, и что приходит опять срыв, и ты крутишься просто в этом колесе. Понимаешь, опять срыв, опять переедание, опять чувство вины, опять э, сильная диета, опять сильная тренировка, и мы крутимся, и крутимся, и крутимся. Но мы хотим из этого выйти. И что же делать, когда происходит такой срыв? Что нужно сделать в первую очередь? Нужно успокоиться. Я тебе хочу сказать, что когда ты находишься в порыве этого переедания, остановиться в нем невозможно. Вот это вот чувство удовлетворения, оно у нас находится в том же самом месте в нашем мозге, как и желание поиграть в какие-то азартные игры. И ты знаешь, пока человек не проиграл то, что у него сейчас есть, он не успокоится. Человек, который перед собой поставил алкоголь, Пока он не выпил его, он не успокоился. И поэтому в этом состоянии, в котором ты находишься, где ты кушаешь и не можешь остановиться, дай этому моменту, процессу дойти до конца. Его просто не остановить. Второй момент, который очень важный, это сделай анализ и посмотри, почему произошел этот срыв, что подействовало на тебя. Это, это на гормональном уровне на физическом уровне на эмоциональном уровне и третье очень важно прими решение и исправь то что произошло и я расскажу тебе как например я сделала это с моим срывом где я переела вот эту вот испанскую шоколадку что произошло я сидела вечером смотрела фильм что-то мне захотелось сладкого и я Пошла кусочек, съела, села. Пошла кусочек, съела, села. И вот так я ходила туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И я думаю, не лень ли мне было туда-сюда ходить? Но ну, это как бы такой само самообман, ну, я же чуть-чуть. Вот. И когда я, конечно, все уже съела, я села и сказала: так, хорошо, Ларез. Ну что, прошедшего не изменить? Нет. Так, а почему это произошло? Я, конечно, могла бы сказать, Лариса, как ты могла? Ты же коуч, ты же все знаешь, как ты сорвалась. Зачем? Я сделала анализ и проанализировала, а почему же я все таки сорвалась. И я увидела, что всю неделю мне было просто лень готовить кушать. И я делала салатики, и кушала такое, что вот 5-10 минут, все готово. И я увидела, что я так мало кушала углеводов а спортивная нагрузка была интенсивной, и моему телу просто не хватало углеводов. И как мое тело только почувствовало, что пришла глюкоза, мое тело, оно просто не смогло остановиться и поглощало это с такой большой радостью. Третий момент очень важный, я сказала, хорошо, то, что произошло, произошло, Значит, с завтрашнего дня я начинаю себе готовить, опять кушать. и Я буду смотреть за тем, чтобы у меня было достаточно углеводов. Э, ну что, ну сколько я съела? Ну на 500, на 600 калорий больше. Значит, в течение 2-3 дней я просто уменьшу мой рацион на 200 калорий. И через 3 дня я опять в моей старой форме. Или же я сделаю, может быть отдельную тренировку еще ко всем остальным моим тренировкам, пойду бегать, час бегания, все, я все сожгла, и все, и я спокойно пошла спать, у меня есть план, и все двигается дальше, поэтому вот в этом процессе очень важно выработать э, вот этот новый стиль, когда что-то произошло в твоей жизни, произошел срыв, успокойся, Сделай анализ и действуй. Успокойся, сделай анализ, действуй. Успокойся, сделай анализ, действуй. Через это ты вырабатываешь новые привычки в сфере здоровья, в сфере питания, в сфере фитнеса. И поверь мне, через какое-то время, делая это регулярно, Срывы, они просто фактически исчезнут. Что еще очень важно в этом моменте, когда мы срываемся, <coughs> можно себе сказать, ну все, я сорвался, теперь буду кушать дальше. Я тебе хочу такой привести пример. Вот ты едешь на, на машине, ты проезжаешь свой поворот, и что ты едешь еще 100 километров дальше и говоришь, ну я ж проехал, ну какая разница все равно же возвращаться нет ты ищешь первые возможности где ты можешь свернуть даже готов э, правила дорожного движения нарушить лишь бы тебе вернуться побыстрее к своей цели также и здесь зачем тебе двигаться дальше и неправильно питаться ты представляешь сколько тебе нужно потом будет возвратиться назад чтобы прийти именно на то состояние в котором ты сейчас находишься и поэтому я хочу просто замотивировать тебя когда придет срыв если он придет а я думаю он придет будь спокоен успокойся сделай анализ действуй успокойся сделай анализ действуй и через это ты ведешь свою жизнь сорвался переел преобразился сорвался переел преобразился. И я хочу тебе дать в подарок также мою тетрадь для 100 дней, где... и она поможет тебе выработать новые привычки в сфере питания и в сфере фитнеса. Если тебе будет нужна моя поддержка, ты найдешь меня в соцсетях, как Instagram и Фейсбук Лариса Тесин, и я буду очень рада тебе помочь и тебя поддержать. С тобой была Лариса Леди Смайл.